Всем привет, вы на канале ТВ И сегодня продолжение а, а, Моего дня Ну, один день жизни рарити А вторая часть будет называться Наш новый питомец Ой, извините Сейчас, по идее, мы его должны позвать Но сестра заснула Поэтому я поднимусь наверх и сама тихонько Позову его Доченька, блин, мама Доча, привет, я пришла Тихо, я только Флори... О, Флори Харт уложила. Ой, прости. А, а где наш новый питомец? Ну, понимаешь, Флори говорила, что хотела его утром погулять отпустить. Но он как бы убежал. Что? Тихо, Флари, разбудишь. Ой, корона. Доча, ты могла бы ее остановить? Я пыталась, но она открыла дверь и выпустила его. О, зови его, хорошо. черный, черный. Ты красивый, черный, черный, черный, черный, черный, черный. Громче. Он не, он не услышит. Ну, блин, ну почему его должны так и назвать? Ну, потому что я. Так и решила. Вечно ты все решаешь. И давай громко, но не так, чтобы услышала Флори Харт. И как ты это мам себе представляешь? Я не знаю. Давай сама. Ну, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный, черный. Спустя час. Черный, черный, черный, черный, черный. Черный. уа уа а Что, что? Мама! Явился, не запылился. Где? черный черный блин. О, где ты гулял? И что это означает? Мам, ты понимаешь драконий язык? Нет! Это твой питомец новый. Ого-го-го! Беззубик хороший. Беззубик хочет играть. Да, Беззубик, да. Ты хочешь играть. Но нет, мама очень рассердилась. И я. Я? Мне все равно. Ты завела Безубика. Это ты, случайно на на может так сказать, на это яйцо в лесу. Я это видео обязательно сниму. Точнее, выложу. И что, он играть хочет? Ну, получается, да. А, это он есть хочет. Ну, неси рыбу. Где у тебя там рыба, дочь? Ну, давай уже, действуй. Мам, блин, я, я не знаю, где рыба вся. Дочь, но ну, она должна быть где-то. Хорошо, так, все, Меньше активности, меньше активности. Молодец, мой хороший, мой хороший. Да, да, да. Молодец, молодец. Хочешь рыбку? Так, тихенько он у нас. Э, это... Рычит. Ам, Мам, ну куда ты положила еду? А где у нас дочь еда лежит? На первом этаже. Там, значит, и должна быть твоя рыба. Ай, за мной, за мной, мой хороший. Иди по лесенке. Я хочу тебя огорчать, дочь, но у него крылья есть. Да знаю я. Ай! Упал. Да, и именно... Безубик наш новый питомец. Видео о том, как я его нашла, будет потом. Потому что это, это очень интересная история. Я вам ее потом расскажу. Р -р -р -р -р -р. Ну чего ты хочешь? Чего? Рыбку опять? Может быть, сегодня курицу? че ему курицы нельзя, ему только рыбу можно. Да знаю я, я так шуточно. Да, конечно. Давай ждать, ждать. Молодец, сейчас я тебе принесу тарелочку. Пожалуйста, вот тебе и рыбка. Убирай тарелочку. Ладно, будем играть или ты не знаешь, что хочешь делать? Как обычно, э, хочешь, наверное, гулять. Ну что, ну что? Ясно, все же ты хочешь играть со мной, да? <скус reunited> <diferentes> О, мама, где его игрушки? Я не знаю. Блин, я их, наверное, забыла, потеряла. О, какая мука. Но, конечно, питомец у нас прикольный. Он очень красивый и игривый. Но один минус от этого питомца. Ой, я купила себе новые туфельки, собиралась и ходить. А он что-то простудился, что ли? Ну, а когда как бы ночные фули и любые драконы простужаются, они как нибудь чихают. Не, ну ладно, обычные там они просто вот так общи, как вот, например, там кошки там всякие. Ну, он-то огнем. Я одел, я хотела одеться свои туфельки. Прихожу, а одних них осталось, остался только порох. Ну или что там оста остается. Короче, такие маленькие кусочки остались. Я так была зла. Воспоминания. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля ща я одену мои туфельки. Где мои туфельки? <свят> Беззубик! Что ты натворил? Я, конечно, понимаю, что ты у нас новый еще питомец. Ну, за что? За что ты это сделал? О, вот что означает иметь три питомца. Это, у... это угрозы всем вещам. О. Ой... Вот так вот это было. Ну, как-то примерно так я это себе запомнила. Ой, да, конечно, не очень приятно, когда у тебя твои любимые туфельки, можно так сказать, уничтожает. Но, что же сказать, он мой питомец, я его люблю, но, конечно, за это я его отругала. Нет, нет, нет, нельзя, нет, нет. Ох. Просто так как он дракон, у него охотничьи инстинкты, и он иногда нападает. Но я его тренирую. У него крылья есть, конечно, но они еще маленькие очень. Он летать еще пока что не очень умеет. Но как вырастет, он научится. Ой. нас питомец! Пибет, пибет, пибет! Ну, как бы, это наш общий питомец, но больше всего его любит. Она, привет, привет, Ой, хороший мой, хороший мой. Ой, да, я говорю, мам, зачем тогда ты мне, э, зачем тогда я его покупала, если это не мой питомец? А затем, что ты его себе купила, а Флорихард просто играет с ним. Ой, я поняла, мама, можно тогда мне еще одного дракона? Ну ладно, что? Ну, если хочешь, у нас большой дом. У нас тут, в принципе, на пять таких драконов. Ходит. На пять? Нет, это я, образно говоря, сказала. А, а можно я еще одного заведу? Дочь, ну себе не многовато. Блин, ну ты сама сказала. Одного. Любого какого-нибудь еще одного. Все, больше я драконов не буду заводить. И какого-нибудь красивее. И давай посчитаем, смотри, у нас девочка, мальчик, поэтому должна быть. Девочка? Да. Есть вариант. Секундочку. Вот мой новый питомец. А назову его ее Гарангильда. Ой, ясно. О, подружились. питомцев. Теперь два дракона и два нормальных. А, доченька, у меня к тебе такая как эм, новость небольшая. Эм, как бы тебе это сказать? Ты завела еще одного дракона. Мама, вообще для в курсе. Ну и, скорее всего, нам придется переехать. Что? Что? Что? Ну. Переехать. Ману, мы только переехали сюда. Ну, просто у нас был тогда на момент один питомец. Стало два, благодаря попугаю. Но попугай, он так много места не занимает. Потом ты набрела на яйцо с ночной фурией. Не смогла удержаться. Теперь еще и э, купила... Точнее, нашла вот эту вот Грангильду. А у нас в замке, конечно... Он большой, но так что много и места. Есть там один вариант, где мы будем жить? Ну, мама, ха -ха -ха, не хочу. Ну, ладно. Я думаю, мы переедем. Нет, в новый замок я не хочу. Ну, посмотрим. Если они вырастут не шальные у тебя, то тогда хорошо. Тогда мы останемся тут. М да. Ну, по безумию так не скажешь. Он у нас все сносит. Ну, злобный змеевик порода такая, они больше любят зеркало, поэтому беги свое зеркало. а Как его забитовать? Что с ним сделать? Он нормально так. Ну вот, твое любимое теперь место. Зеркальце. Так, ну у меня же получается один или несколько питомцев. Мама, то есть мы питомцы, это драконы и муся. Муся, общая дракона твои. Так, Флари, можно тебе сказать? Да. Ты тебе нравится, блядь? Ты не, не очень. Просто играть с ним весело. А так это питомец сестры. Слышала? Так зачем я покупала второго? Я не знаю. Ох, ошибочка. Ну не отказывайся от таких же милашек. Да? да, я тебе не откажусь. Я от тебя, Грангиль, да, повернись ко мне. Ой, да. Вот такие у меня питомцы. А новый питомец это Грангиля и Бизбик. Надеюсь, хаоса не будет. Спустя несколько дней. А -а -а -а! Что произошло? Нет, нет, нет, нет, что все падает? Нет, нет, так нет, без нет, нет, нет, нет, нет, нет, это что, сон, это что, сон? Мама, дочь, угомони своих драконов. Ааа, так, знаешь, это не сон. Нет! Нет, только не валитесь, нет, Грангель на -фу, -а фу, А ты и заодно помогаешь, да? <Parch98 andASS favorable noise> <arrived> Доча, забери своих драконов отсюда. Что они у тебя там Что они у нас тут натворили? Твои драконы и стоят, главное, такие. А чего ко мне претензии? Смешно, правда. <свеч> Безумик молодец. Доча, если это продолжится, то мы точно переедем. <свеч> что? <свеч> Я тебе, мама, скажу нет на это. Доча, тебе придется или их отдать, или мы переедем. <свеч> Напишите в комментариях, что бы вы сделали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем пока, пока, пока.